Приветствую вас, друзья. На связи с вами Сергей Миронов. Сегодня я хочу поделиться своими результатами в классном проекте «Просто день Буквально только вчера, 9 марта, я закрыл первую матрицу в партнерской программе «Просто день Это я мог делать благодаря автоматизированной системе, любезно предоставленной мне от моего высшестоящего партнера Евгения Ланина Эта система автоматически собирает подписчиков, обучает их и доводит до результата Не надо никого говаривать и работать с возражением. Здесь будут общаться только... Здесь вы будете общаться только с заинтересованными людьми. Так также в эту воронку включены еще несколько проектов такие как просто гейм всем бустер школа интернет маркетинга даже у кого нет практически навыков или времени здесь можно заказать настройку воронки у специалистов всего за 900 рублей такую же автоматизированную систему я также даю своим партнерам которую вы можете получить, ведя по ссылке в описании ниже этого видео. Этих результатов я достиг, используя только бесплатный трафик, посты в соцсетях и видео в YouTube. Ну, также использовал свою рассылку по своей базе подписчиков. У меня ее небольшая эта база, всего около 300 подписчиков. В дальнейшем я буду использовать платную рекламу. Нет. Результаты, которые я расскажу одних из ближайших видео. Вот на матрице видно, вот это желтый ботком, это переливы с высшестоящего партнера, а вот с ботком это мои лично приглашенные. Вот. Так, идем и вторую матрицу. Вот, Здесь у меня уже только переливы. Так, из заработанных средств я купил второй уровень. Так, у меня и осталось у меня еще 11 4 доллара. На заморозки 2,7 на реинвест на следующем от 54 эти заработанные деньги я могу на любой момент вывести на свой кошелек это мой второй уровень вот пока ничего нету сейчас я вам хочу показать систему вот это Подписная страница. Приветствую. Вот это у нас страница с уроками. Изучить, которую вы можете придя по ссылке под видео помимо партнерской программы вы всего за 12 с половиной долларов одноразово получаете еще сервисы для продвижения Инстаграм. Instagram визитка стоимостью 60 долларов в год вы получаете бесплатно также другие сервисы аналитика, автопостинг автоответчик, дирек и многие другие дальнейшие организаторы этого проекта планируют другие подвижения в других сервисах Кроме этого, вы получаете обучение, курсы, обучение в PDF формате, продвижение Instagram, Stories Instagram, эффективный старт, просто гейм, ВКонтакте на автомате, публика, вопросы и ответы. Также тут есть розыгрыши, которые проводятся раз один раз в неделю. Креативы. Да, наверное, картинки, креативы сторис, логотипы, маркетинг, телеграм, стикеры. На этом, друзья, я заканчиваю свое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч в эфире. До свидания.